Пошли снимается, гастро. должны сбываться. Больше нет помех. Работаю, Мечты должны сбываться. И мы мы это верим. Так же, как и в то, что открываются все двери. Так же, как и в то, что завтра будет новый день. На работу как на, праздник, на чем это знамя, Символом Газпром, коллеги как семья, а база как дом. Подземка и вместе мы не победимы и без гаража никак, даже если нет бензина. Остальные все отделы мы хотим поздравить, тоже вы здесь все специалисты, ну и мы конечно тоже. Это вовсе не сарказм, как кому-то показалось. И хочу вам пожелать, чтобы все у вас бывало чтобы не было аварий и утечек. В арматуре Сзади сбудутся мечты, будет все у вас в ажуре. Газпорт. И скажу всем, кто по жизни мается газ про мечты вбывают гастроль вам ночью днем, гастро Все мечтают поработать днем, гастро И скажу всем, кто по жизни мается Газпром Мечты врывают Гастро Мутань вам ночью днем Гастро Все мечтают поработать днем Газпром Скажу всем то по жизни Газпром Мечты Кажется, кто по жизни снимается, гастрон, мечты сбываются.